Здравствуйте, подскажите, какое мероприятие проводится? Здравствуйте, подскажите, какое мероприятие проводится? А мы не знаем, мы не местные. Здравствуйте, подскажите, какое мероприятие проводится? Так, самая любимая песня моя на свете. Столбай, проклятие на племе. Весь мир голодный, кипит, наш разум освещен, И снежный войн нести готов. Весь мир на сиям и разрушен до основат, А затем мы наш новый мир построим, Тот волнечер, тот станет всем. Вот, пожалуй, это, если мы это не поем, я примыкаю, я хочу примкнуть к Владимиру Ильичу Лейну, и все, кто с ним был, соратники, друзья, к ним я примыкаю. И у него что я сижу на Финском заливе, его я люблю, его я ценю я, наверное, где-то даже быть, и родственница. У меня взгляд на жизнь революция. Владимир Ильич Ленин и так далее. Уже нет таких людей. Есть, конечно. Но за что мы боремся? Что мы ищем? Не знаю. У нас ушли гены. Гены революционные, гены Авроры, гены Петрограда. И если эти гены вернуть, то мы просто быть большевики, меньшевики, сыры и так далее. Я хочу носить длинное платье, шляпку с пером и быть такой женщиной, женщиной декабрист. Здравствуйте. Подскажите, какое мероприятие проводится? Сегодня 93 годовщина смерти Владимира Ильича Ленина. Спасибо большое. Здравствуйте! Подскажите, какое мероприятие проводится? Что? Какое мероприятие проводится, знаете? Да, Ленин. По чему посвящено или как-то По какому поводу собрались? Ну, посвящено памяти Ленина. Спасибо. Здравствуйте, подскажите, знаете, какое мероприятие проводится? Вот я подозреваешь, подозреваю, что пень смерти Ленина. Спасибо большое. А вы знаете, какое мероприятие проводится? Здравствуйте. Знаете, какое мероприятие проводится? Да, честно говоря, нет. И никогда не интересовались. Ну, мне почему-то мне кажется, то, что день рождения Ленина, но это скорее всего нет. Скорее всего нет. Сегодня день памяти Ленина. А, умер. Памяти Ленина. Да. да. Спасибо. Я, забыл даты, я помню, что он 24, но дата смерти Спасибо. Здравствуйте, не подскажите по какому поводу мероприятия. Подскажите, по какому поводу мероприятия. Обычно даже не курсе, честно говоря. Здравствуйте, подскажите, по какому поводу мероприятия. тут скользкая вообще скользкая скользкая скользкая скользкая скользкая скользкая собрали. Это много для нас, да. Ну, скользкая Это Спасибо.